Всем привет! С вами блог фрилансера. В сегодняшнем видеоуроке я хотел бы рассказать о CMS-системе, которую я использую для управления одностраничными сайтами. Прежде всего, давайте немного расскажу, что такое CMS. CMS – это система управления сайтами, которая используется в динамических сайтах для изменения информации, чтобы править текст, изменять картинки и так далее. В общем, управлять вашим сайтом. Из более известных CMS-систем сразу бросаются такие, как Wordpress, Drupal или Joomla. Их большое множество, но вот перечисленные являются самыми популярными и известными. Ставят их в основном на динамические сайты. Те сайты, где часто нужно менять информацию, либо добавлять новую. Лендинг-пейдж устанавливать CMS-систему не всегда целесообразно, так занимает довольно приличном времени часто, и оно увеличивает объем вашего сайта. Да и менять информацию на лендинг-пейдж не нужно в таких больших масштабах, либо добавлять какие-то новости и так далее. Вот чтобы менять наш текст на одностраничных сайтах, я использую простую CMS-систему, если ее даже можно так назвать. Называется она Text Light. Это даже не CMS-система, скорее всего, а скрипт, который устанавливается на ваш односторонний сайт, и он позволяет менять текст либо картинки на вашем landing пейдж Есть бесплатная версия скрипта, она позволяет изменять просто текст на вашем сайте. Чтобы менять картинки, их, перетаскивать их, нужно поддержать проект на сумму 10 долларов. Давайте сразу к делу я покажу, как ей пользоваться. Сначала скачиваем на сайте textalight.ru сам скрипт. Все ссылки будут в описании на моем канале. Просто загружаете на ваш компьютер. Распаковываете архив. извлекаете его с помощью архиватора заходим и далее переходите в систему ftp вашего сайта я использую файл, файл zill переходите в файл менеджер вашего сайта и просто загружаете в корень сайта вашу папку распакованную сюда вот. есть, где у нас находится индекс и все остальные папки, ждем загрузку, скрипт занимается совсем немного места, в отличие от полноценных CMS-систем, вся, вся папка весит 117 килобайт всего, вот мы загрузили его на наш сервер обновим вот у нас папка создалась что делаем далее далее просто переходим на ваш домен и через слэш добавляем ставим слэш добавляем надпись text Allite. Далее происходит авторизация, вводите пароль, по умолчанию он у нас идет админ, в настройках можно его изменить, вот здесь вот, давайте сразу поменяю, со всеми настройками можете ознакомиться самостоятельно, здесь можно поменять язык, Нажимаем «Сохранить». Так, давайте немного о CMS-системе. У нас открывается вот такая вот в браузере наш сайт. И просто нажимая на любой текст, вы можете его изменять. Просто удаляя его и нажимаем «Сохранить». Перейдя на наш сайт уже, мы видим, что текст у нас удалился. Ага, нифига не удалился, потому что не сохранился. Ctrl-R. Вот. Просто я кэш, кэш не обновил. Давайте добавим его обратно. Таким способом вы можете изменять любой текст на вашем сайте, не прибегая к помощи программиста, если вы совсем не разбираетесь допустим, в коде, либо в индекс файлах. Можно изменять абсолютно любой текст и сохранять его. Что очень удобно, для, например, если вы сделали сайт для клиента, а ему нужно время от времени менять текст. Вы можете как бонусом просто установить ему эту систему. Время не займет у вас не более минуты, а клиенту будет как хороший бонус. И он будет доволен, что не нужно будет постоянно кого-то дергать и просить поменять информацию. В бесплатной версии, к сожалению, картинки просто так вот нажать на клавишу нельзя перетаскивать, либо менять. Можно сделать вот так вот. Тут открывается сразу у нас файловый менеджер вашего сайта. Здесь уже можно проводить изменения, допустим, открываете картинку, если вы знаете, как называется ваше изображение, вы можете его удалить, либо добавить вот здесь вот новую картинку, замените ее просто названием. Также есть виртуальный редактор кода, для тех, кто немножко более прошаренный, здесь нажимаем HTML, и тут уже меняете код прямо в браузере. После изменения любого вопроса нажимаете сохранить и все. Есть также как я и говорил платная версия, для этого нужно поддержать проект на 10 долларов. Здесь вот демо-версия можно ее проверить. Нажимаете онлайн-демо-версия. И понять, какие еще преимущества вообще у нее есть. Вот здесь вот в платной версии есть возможность также менять текст и менять его местами в контейнерах. прям здесь перетаскивая. То есть можно будет на, на сайте вашем полностью менять местами блоки какие-то менять заголовки и даже перетаскивать картинки местами, либо клонировать их, делать их много картинок и так далее. Ну это вот все основные преимущества платной версии. Нужно вам это или нет, решать конечно вам. На этом я завершаю это видео. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Здесь вот ставь, нажмите подписаться и также на паблик ВКонтакте, в котором я публикую всю информацию, которую не рассказываю видео. Всем пока, ставьте палец вверх и до сверх видеоуроков.